Итак, всем привет, мы начинаем наш замечательный скептический подкаст, У нас с вами уже не было две недели, но мы о вас не забыли, и сегодня мы проведем этот вечер с вами. Итак, кроме меня, Кирилла Алферова, к нам сегодня присоединились Илья Макаров. Здравствуйте, дорогие друзья. И хотя он вам сейчас так очень вот благородно сказал здравствуйте, на самом деле он известен среди нас как супергерой и настоящий джедай. Также к нам присоединяется Екатерина Зверева. Она, правда, с вами здороваться не будет, потому что она предпочитает компании людей, животных и Антарктиду. А также мы переходим к нашему замечательному Валерию Соблеву, известному как Мистер Сиротанин. Привет, мои разумники и головастики. И, конечно же, сегодня нашу компанию разбавляет академической серьезностью и потрясающим шармом Евгения Цыганкова. Всем привет! Сегодня 28 ноября 2014 года, кроме этого подкаста, общество скептиков также проводит регулярные встречи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Алматы, Харькове, Самаре и также встречи, насколько я уже знаю, проходят в Казани. Так что, друзья, мы продолжаем расползаться по этой замечательной стране, а также планете. На самом деле по планете. Я каждый раз забываю, что мы расползаемся по планете. Я хотел бы начать немножко с организационных моментов. На самом деле у меня есть такое объявление о том, что некоторое время подкаст будет выходить нерегулярно. Это связано чисто с организационными моментами. Тот режим, в котором мы работали эти полтора года, он сейчас оказался невозможен, и это будет, к сожалению, продолжаться как минимум декабрь и январь. Как вы, вероятно, заметили, перестал регулярно обновляться блог заметки «Скептика». Но я сразу вас успокою, что это действительно просто такой временный, условно говоря, творческий отпуск. И подкаст мы будем продолжать делать просто не так регулярно. Как минимум еще один выпуск до Нового года обязательно будет. А главное, конкретно наша команда будет продолжать работать над другими проектами, в том числе новыми. Вот этот выпуск подкаста «Скептик» выйдет 2 декабря. Во вторник. И к тому времени событие завершится, но 29 ноября в субботу пройдет прямой эфир передачи «Критический взгляд». Это будет э, при помощи Google On Air сделано, и я буду отвечать на вопросы в прямом эфире. Вот посмотрим, как это получится. При этом этот эфир автоматически записывается на YouTube сразу, что очень классно. Так что он будет потом доступен всем. И если эксперимент пройдет удачно, посмотрим, может быть, будем делать такой формат чаще и уже с привлечением и остальных ребят. Вообще, мы сейчас экспериментируем с разными форматами. Многие из вас наверняка видели наши летсплеи. Let's Летсплей play. Let's play – это когда играют в видеоигры, записывают свою игру на видео, параллельно комментируя процесс. И, казалось бы, довольно такое бестолковое занятие. Когда я его увидел впервые, мне его как раз показал магистр Одиноков после конференции. Я так посмотрел, думаю, да. Но, как ни парадоксально, это реально очень интересно смотреть. Ну, смотришь – прямо залипаешь. И, в общем, у меня возникла идея сделать скептический летсплей, то есть играть в игру и параллельно говорить о скептицизме науки. Вот мы тут с Ильей объединились в такую летсплейную команду и теперь развлекаем вас каждые выходные. Кстати, проект мы назвали «Правильные выходные». Так что в ближайшие несколько недель мы будем продолжать позориться каждую субботу. Да, играем мы с ним отвратительно. В общем, мне кажется, что такого рода проекты это здорово, потому что скептицизм должен, как мне кажется, иметь и развлекательные какие-то штуки вот. Мы с удовольствием занимаемся этим делом, ждите от нас новых игр, на современные мы тоже поглядываем И уже несколько вариантов испробовали И напоследок из организационных моментов хочу сказать следующее Нам стали присылать статьи что очень классно, потому что очень хочется пополнять библиотеку, но, к сожалению, сейчас просто у меня физически нет времени, поскольку я на сегодняшний день единственно занимаюсь сайтом, выложить все это. Я все вот эти статьи сохраняю, люди мне прислали обзоры, просто статьи про скептицизм. Также мне надо выложить великолепную работу Мешкова, который как-то вот был гостем в нашем подкасте. У него статьи просто потрясающие про историю и про исторический метод, как мы получаем более или менее достоверные сведения по истории. И когда я читал, я реально не мог оторваться, просто мне это было очень интересно. У меня есть несколько друзей, которые увлекаются тем, что мы называем псевдоисторией, и поэтому мне это было особенно актуально. Я считаю, что это довольно уникальные работы, которых вот в Рунете практически нет. Вот это то, что рассказывает Залезняк, но только более системно, на хороших примерах, в общем, мне кажется, что многим понравится. Так что обязательно я буду это выкладывать, и о статьях я не забыл. Ну что ж, на этом организационные моменты, в общем-то, закончились, ребят. Я думаю, можем приступить к нашим потрясающим новостям и темам, которые мы хотим сегодня разобрать. Собственно говоря, в прошлом выпуске мы говорили по поводу филы, вот, спускаемого аппарата. Мы очень значит, рассказывали подробно о том, что там происходит. И на самом деле, как раз к тому времени, когда выпуск вышел, аппарат уже заснул на комете. Теперь он будет очень долго находиться вот в режиме стендбай, не знаю, как это сказать, режим ожидания. И вот в этом режиме, наверное, до августа, да, где-то до августа, в общем, до тех пор, пока он наконец не увидит солнечный свет. 2 декабря 2014 года выходит наш подкаст, а 2 декабря 1971 года была совершена первая в мире мягкая посадка на Марс, спускаемым аппаратом Марс-3. Тогда была тоже сложная посадка, потому что на тот момент Марс был мало изучен, был неизвестен какой там грунт, там разреженная атмосфера, возможно, сильные ветры. То есть конструкторы попытались учесть все возможные условия, какие есть, чтобы он все таки мягко сел. И сесть-то ему мягко удалось, полторы минуты он потратил на то, чтобы подготовиться, и только он начал снимать панорамы, как что-то пошло не так. То есть он смог проработать только 14,5 секунд. Существует несколько гипотез, Почему же все пошло не так и все сломалось? Но я так понимаю, единого мнения пока нет. Ну и выяснить нельзя, потому что мы же не можем взять этот аппарат обратно и посмотреть, что с ним стало не так. Так известно же, у Майкла Бэя в первых Трансформерах было понятно, десептиконы уничтожили его. Мы принимаем твою гипотезу как научную. Как основное. Еще что интересно, что 22 сентября этого же года перед посадкой началась очень мощная пылевая буря на Марсе. Собственно, и посадка, и исследования могли быть затруднены еще и тем, что там дул мощный ветер с пылью. Она мешала работе как того аппарата, который посадили, так и спутников, которые кружились вокруг Марса. То есть а сейчас у нас, получается, произошла мягкая посадка на комету. То есть это, это на самом деле, конечно, достижение. Я все-таки до сих пор под впечатлением, потому что, ну, просто шикарная, шикарный проект. Новости про бурю на этом не заканчиваются. На днях сидела у стоматолога, там радио было включено, авторадио, по-моему. И там диктор рассказывал какие-то новости, политика, еще что-то. И потом он начал вполне серьезным голосом говорить, что НАСА предупреждает о том, что на 6 дней Земля погрузится в полную темноту, потому что случится какая-то мощная геомагнитная буря, из-за пыли от этой бури 90% солнечного света не будет попадать на Землю. А что конкретно в этом сообщении тебе показалось сомнительным? Геомагнитная буря и пыль. И все остальное. Кстати, интересный момент, то что НАСА опровергли ну, вообще эти слухи. Обычно НАСА как-то не особо принимает участие в обсуждениях подобного бреда, а тут, видимо, их реально настолько достали, такими идиотскими сенсациями, что они решили сказать, нет, успокойтесь, все будет хорошо. А какое там вообще обоснование было вот, вот этого шестидневного затмения? Вот что, что мне кратко удалось увидеть, мол, возбуждение электронов какое-то, и вот они поглощают излучение от Солнца, Причем почему-то вот ровно 6 суток. и так. Первым это как сообщение появилось на шуточном сайте, где шуточные новости, и там в качестве источника были использованы слова главы НАСА Чарльза Болдена. И на самом деле его слова были вырваны из его же сообщения, о... где он рассказывал о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации, когда землетрясения, ураганы, и, соответственно, когда на самом деле буря и пыль и осколки летают. Но ну, ну, у журналистов фиолетовый. Вырывание из контекста ⁇ это классический прием, который по-прежнему работает. Но самое интересное, что это вызвало панику, я так понимаю. Эта новость пронеслась по всем новостям в интернете. Об этом рассказали даже на радио. По-моему, это очень удивительно и странно. Поэтому слушайте, а рок там таких идиотских новостей не бывает. Да, но на рок рекламировали фильм «Российско-американский со звездой Александром Невским». Блокбастер "Черная роза». Да, друзья, обязательно посмотрите это кино. Ну, мы посмотрели. Достаточно неплохо. Просьба считать все высказывания ведущих передач по поводу творчества Александра Невского считать исключительно их личным мнением, не отражающим мнение общества скептиков. В то время, как у нас геомагнитные бури бушуют, в Омске объявляются мальчики-супергерои. Так, 17 ноября на местном телевидении Томском был репортаж о «Мальчике» который внезапно после удара током обрел способности притягивать железные предметы. Значит, nice. на, на этом канале был коротенький репортаж в, в несколько минут. Мальчика зовут Николай Кукличенко, он второклассник. Сначала, конечно, можно заподозрить, что он, как люди, которые себя за людей магнитов выдают, используют, допустим, какой-то клей или ну или про прочие приспособления. Но скорее здесь он банально самообманывается. Вот эту новость подхватили, но ну, не только местные СМИ. Ее вот про мальчика этого рассказали даже на первом канале. Естественно. Естественно, естественно похоже, в передаче Вечерний орган. Ну вот так, так, так эта история и расползлась. Но тут методы, которыми люди вот, имитируют свойства магнита, они ну, известны довольно. Например, есть видео, где Джеймс Рейнджер разоблачает японского человека магнита, который сначала держит на груди зеркало. Потом Джеймс Рейни берет, просто ему грудь мажет пудрой, и у него все свойства пропадают. А здесь, скорее всего, тоже что-то аналогичное, ну, допустим, потение и легкие предметы могут банально прилипать, потому что ну, на, ви на видео он ничего действительно массивного ну, к себе не притягивает. Аргумент вообще против людей-магнитов э можно придумать более простой. А все вот эти люди, когда притягивают предметы него притягивают голой кожей. То есть, они снимают одежду. Ну, а одежда, она проницаема для магнитного поля абсолютно. То есть, вот сразу можно заметить такую большую странность. Также в этом видео можно увидеть такое когнитивное искажение, как эффект ореола. Это когда одна учительница говорит об этом мальчике, какой он порядочный, всем помогает и прочее, прочее, прочее. Это когда у человека есть какие-то определенные качества хорошие, ему автоматом приписывают другие качества, которые, вообще говоря, с ними не связаны. А вдруг у него биологический магнетизм, который работает на столь малом расстоянии, что даже... Даже рубашка, надетая поверх кожи, уже нарушает это магнитное поле, и он больше не может притягивать предметы. Более, более того, это специальное магнитное поле, которое перестает работать при наличии талька. Специальное магнитное поле – это, значит, заявка на Нобелевскую премию говорится, можете уже обращаться. Им не нужны деньги, им нужна власть. Mm -hmm. Ну, возможно, им в будущем не будут нужны деньги, если на этом начнут зарабатывать. Но, собственно, он может притягивать деньги, носить на себе монеты. Не, знаешь, вот если ты посмотришь на этого мальчика, видишь какой он такой пухленький, ты поймешь, что он скорее притягивает не железные предметы, а притягивает к себе сладости, причем очень эффективно так. И если смотреть со скептических позиций, то еще вот есть одна странность в его истории, то, что он может свои способности передавать другим людям. О, можно я сразу вот первый в очереди, а? На самом деле тут ну, тоже можно вот с помощью вот этой якобы передачи способностей многих водить за нас. Вот ты дал ложку человеку. Или даже проще, монету. Монету можете банально коже прилипнуть. Вот ты говоришь человеку, у которого эта монетка прилипла, вот я тебе передал способности. А если она не прилипла, то ты говоришь, что, ну вот, у меня сейчас способности передать не вышло. Вот и, и все. Ну и в конце он говорит, что планирует стать супергероем, конечно же, хочет научиться... Управлять железом на расстоянии, ну и вот какие такие планы строят. Ну, то есть можно сделать вывод, что это просто самообман человека, Я У мальчика. Боюсь, что на самом деле это может плохо кончиться для мальчика. Если это вот такой способ привлечь к себе внимание, то когда о нем забудут, а это скоро произойдет, ему может стать очень худо. А если я прям вот представляю вот эти вот курсы по передаче вот этих вот способностей, когда люди прям реально устраиваются в очереди, сеанс проходит где-нибудь... В городской бане. Этот мальчик ходит, гремит всякими страшными штуками. Человек, естественно, со, там, со страху и от жары вдруг так, вспотнул, Хлобысь ему монетку. Налов на грудь. Держится! Я тебе передал способности. <соценно> Мужик такой ужас. Он, так, выходит, ну, как бы все это отлипает, а работает только рядом с мальчиком. Не, ну, на самом деле видео точнее в новости есть такие комментарии, Ученые пока не знают, как объясняется этот загадочный феномен. Возможно, это биополе, возможно, какие-то загадочные свойства кожи, но все на самом деле давно понятно и известно, по крайней мере, у кого есть немного критического мышления. Но удивительно то, что среди всех учеников, их родителей, преподавателей в школе не нашлось ни одного человека, который бы задался вообще вопросом. А как, как это объяснить там, с, помощью, с точки зрения физики и так далее? Что это просто, ну вот может быть, обман какой-то. Ну Просто учителя физики закрыли в подвале, чтобы он не мешал никому, а школу показали по телевизору. К тому же показали только определенных людей, которые там, эту легенду будут поддерживать. Тут может быть действительно социальный момент, когда человек, может быть, и скажет, «Ребят, ну это же ерунда, им. Да, в нашу школу, да, кажется, по телевизору еще что-то, такой эффект возможен. А, а я хотел бы высказать гипотезу ну, насчет учителя. что Возможно, просто нет профильного учителя по физике и какой-нибудь заучи там, будучи там, учителем русского, совмещает это все с физикой. И, естественно, дети знают намного хуже этот предмет, чем могли бы знать с профильным учителем. Давай не будем э -э, плодить сущности, все проще. Но в физики не изучают подобные вещи. Когда речь идет о какой-то паранормальной фигне, все сразу забывают и физику, и биологию, и относят к каким-то пока не открытым наукой, свойствам человека и прочей такой хренотения. Физику ведет трудовик. Правда, Правда жизни. Наверняка вы э, на прошедшей неделе не раз видели в новостях э, эту ужасную новость о том, что сушилки для рук в общественных туалетах распространяют бактерии. Этот э, миф родился после выхода статьи в журнале «Больничные инфекции», где э, исследователи сравнили обычные бумажные полотенца в общественном туалете и э, очень вот эти вот классные, наверняка, я думаю, многим-многим нравятся э, такие Air Blade серия от Dyson. Это когда вы опускаете руки и такая струя воздуха сгоняет э, с вашей кожи э, капельки воды, э, и все это так классненько шумит, и вообще это очень-очень-очень прикольно. И оформлено футуристически. Да-да-да. И да, да, да. исследователи взяли культуру э, лактобактерий, намазали свои перчатки вот этим вот бактериям, причем реально очень много, то есть там 10 миллионов бактерий на каждый миллилитр вот этого вот как бы, раствора. И в первом случае они э, полотенчиками это все сняли. А во втором случае они воспользовались вот этими сушилками AirBlade. Потом они замерили концентрацию вот этих бактерий в воздухе. Использовали они лактобактерии, потому что ну, это, это молочно-кислые бактерии, которые не встречаются в обычных условиях в общественном туалете. Вот. И их довольно легко отследить было. Вот. И они пришли к выводу. Все настолько ужасно, что при... когда вы пользуетесь вот этими вот сушилками для рук, количество бактерий в воздухе увеличивается в 27 раз по сравнению с, с, с тем случаем, когда вы пользуетесь бумажными полотенцами. Казалось бы, довольно ужасная ситуация, правда? Нет, неубедительно, Валера, ты меня не убедил только что. Но это потому, что я тебе уже объяснил, в чем же, обез... же фишка этого исследования и как много у него недостатков. И недостатки помогла выявить компания Dyson, которая сделала официальное заявление и раскритиковала это исследование, поставив под сомнение вообще... Вменяемость исследователей. Вменяемость, да. И что дизайн эксперимента, мягко говоря, хромает. Причем хромает на обе ноги. Среди недостатков можно выделить во-первых, то, что сравнивалось как бы неадекватные условия самих как бы приборов, с помощью которых, собственно, сушили вот эти вот перчатки. Во-первых, Дайсон по определению, они сушилка нагоняет огромное количество воздуха, то есть, создает большое количество ветра. То есть, поднимая по, по определению какие-то частицы воздуха. Полотенчика по определению нет. Но это ладно. Второе они э, использовали перчатки. То есть, они использовали не руки, они ими использовали э, латексные перчатки. Треть... Подожди, подожди, то есть, ты хочешь сказать, что не так много людей в популяции моют латексные перчатки? Да, а потом сушат их в Дайсон. Дальше, третье. Они использовали чудовищную концентрацию бактерий. Потому что, в принципе, я думаю, навряд ли люди будут сушить в сушилке, Немытые руки. Или ботинки. <свят> ну, кто что. Руки, испачканные в кефире. <свят> Отличные черы. Ну, то есть, то есть, по определению, люди как минимум воспользуются обычной проточной водой, которая смоет... Очень много бактерий. А в принципе, по инструкции, ну, не знаю, с детского садика наверное, многие знают, что нужно пользоваться мылом. А мыло, как минимум, в тысячу раз уменьшает количество бактерий на коже, тем самым, то есть, снижая количество, ну, даже не на один порядок, а порядка на три. Ну, то есть, по идее, когда люди уже помыли руки, и они начинают сушить в сушилке Дайсон, у них уже такого количества бактерий просто нет на поверхности рук. Совершенно верно. И еще один немаловажный факт. Эти исследователи не приводят никаких других цифр. А ведь не менее важно людям, которые читают эту статью и потом пересказу журналистов, видеть какие-то другие сравнительные цифры. А в, в критике фигурирует... А в критике фигурирует... Такой важный момент, что даже на обычной верхней одежде человека, такое количество бактерий, которое там в разы превосходит, даже максимальное количество выявлено даже в этом дизайне эксперимента, количество бактерий. То есть, при том, что здесь и так их очень много, то есть, а у нас на верхней одежде их еще больше. И нужно еще помнить, что, между прочим, вот на той же самой там ручке, в том же самом туалете, я думаю, что количество бактерий сильно превосходит даже то, которое э, использовалось здесь для намазывания вот этих вот перчаток. Вот. И э, еще в этой статье э, обсуждается такой момент, как. Ну, что исследователи опасаются, что так как большое количество бактерий, ну и плюс еще завихрение воздуха, а потом это как вторичное осеменение и заражение людей, которые последующие пользуются этим аппаратом. На что Дайсон просто сказала то, что, ребятки, у нас, у нас не просто воздух циркулирует, а у нас там последнего поколения фильтр, который там очищает от, от, всех, от всех возможных э, частиц, вот даже размерного класса бактерий, в, и воздух абсолютно чистый, который поступает вам на руки. То есть, э, заражение в этом смысле тоже невозможно. То есть, мне очень понравился ответ Дайсон в том пересказе, на который я наткнулся. И это очень скептично, и хороший разбор вот, статьи, которая им не понравилась, и резонно она совершенно не понравилась, потому что она некорректна. Ну а имеется в виду, что у них есть теперь какой-то новый прибор, который позволяет вот так делать, который имеет вот эти фильтры, или речь идет о том же приборе, который использовался в эксперименте? А, ну это это как раз серия вот эти Dyson Air Blade, ну такой типа воздушный меч, который вот который вот очень-очень прикольно футуристичный, там там как раз стоят вот эти вот фильтры заборные, поэтому вот тот воздух, который поступает нам к нам на руки, он совершенно. А, чистый. то есть вот о чем речь. То есть, когда он поступает уже к нам на руки, то там по идее уже все нормально, они говорят. Да, да. Такой вопрос. Данных исследователей можно. Заподозрить в ангажированности. Ну, насколько я понял из разных источников, и компания Dyson их упрекает в этом, что это не просто исследователи, которые по собственной инициативе проводили это исследование, а их проинвестировали, так сказать, полотенчиковые магнаты. Во-первых, сами по себе полотенца, ну, просто Плохо помогают высушить руки после того, помоешь. И этих полотенец надо реально закупать мегатонными, чтобы можно, сколько одному человеку понадобится, 2-3 как минимум, сколько людей э, за день там проходит. А вот этот Airblade, он в принципе более экономичен. Возможно, с этим связано что-то. Он более экономичен, более экологичен. Ведь, в принципе, большая часть полотенец, которые используются в общественных туалетах, они не перерабатываются даже. Ее один раз купить, чем покупать и постоянно пополнять запасы вот этих бумажных полотенчиков. Потому что они сами по себе намного дороже. И даже я, я натыкался на такую оценку экономическую, что порядка там в 18 раз дешевле содержать вот этот вот Дайсон, чем покупать постоянно бумажные полотенчики. То есть даже с учетом ремонта и подобных вещей получается дешевле содержать вот подобную сушилку, так? Ну, получается, что да. Дорогие слушатели, 69-й подкаст Общество скептика проинвестирован компанией Дайсон. Кстати, у Дайсона еще есть неплохие тепловентиляторы и выглядит очень стильно. Между прочим, я просто стараюсь быть объективным. Как, как в отношении к компании Дайсон, так и в отношении компании Monsanto. Мальчики-супергерои в Омске это так, местный пошип а вот в президиуме Ран недавно выступал Андрей Клесов. Это химик, вообще говоря, который с 90 -го года в США, и он решил заняться, помимо химии, решил заняться генетикой. По его словам, он создал новую научную область, которая называется ДНК-генеалогия. Вот на этой конференции, на которой обсуждали карачаево-балкарскую народность, где профессиональные генетики антропологи не могли дать никаких четких сведений, ну, так как нет просто данных, то Клёсов смог сказать то, что от него ждали. И вообще все его фричество заключается в том, что он занимается славянами и ариями. Это может сразу насторожить. После того, как я вот увидел эту заметку, новость о том, что вот в Президиуме РАН вдруг состоялось такое событие, я начал вискать его труды, ну, в кавычках труды, и видно, что у него просто понаписано такое количество заметок, и он в них вообще критикует, как он говорит, официальную науку, там, академическую науку и так далее. То есть... А какая она еще может быть, мне всегда интересно? Ну, то есть, это видно сразу такой маркер псевдонауки. Вот, например, я посмотрел статью, где он просматривает Рюрика, то есть, пытается доказать, что вот это славянин чистый, Рюрик а -а -а. – это, это слово «рар», которое значит «сокол, внук гостомысла, которого тот позвал княжить на Руси». все верно. Ну вот смотри, как, какой у него подход в, в этой заметке. Он рассуждает, исход был из Алтая, с прародины какой-то, и вот расселение шло уже туда, к Прибалтике и прочему, к Скандидатскому полуострову. А разве не северного полюса из Гипербореи? Ну, не знаю, я не, столько труд... <laughs> не настолько изучил его труды, чтобы… Я не настолько изучил, это фэнтези. Да, это фэнтези, верно, замечено. Вот И у него, вот как, как у Фоменко, вот Фоменко придумал себе какую-то дедуктивную систему, пытается в ней что-то вот, собрать, и на основе вот этой собранной системы начинает вот так выборочно факты исторические, вот подбирать, то у него там какой-то князь, одновременный хан Баты и прочее, то, то сливается, то расщепляется, а вот у Клёсова вот, в этой заметке вот так вот, он на основе своей ДНК-генеалогии что-то посчитал, прикинул даты, когда вот Рюриковичи должны быть, и говорит, вот значит, вот эти вот князья должны ими быть. То есть, под свои гипотезы подтягивают? Так, факты, как да, знаю, да, да, да. Вот есть еще его работа такая знаменательная, где он пытается доказать, что человек из Африки. О, это они любят. Вот северная пародина наше все. Я даже, я даже могу процитировать его слова из этой книги, кстати, которую рекомендуют к прочтению Михаил Задорнов. Теория выхода человека из Африки в настоящее время принята только как инструмент борьбы с расизмом. К науке она не имеет никакого отношения. Да, ну вот э, в своем труде тоже в кавычках, он рассматривает ту работу, в которой то есть, то исследование, как сейчас он же называет, называет минохондриальная Ева. И вот он начинает клеймить все методы научные и так далее, и приходит к заключению, что расселение, ну, вот оно начиналось где-то там, не знаю, на Алтае или Северного полюса, люди, то есть не люди, арии, получается, зашли в Африку, и потом уже из Африки пошло обратное расселение. Он, вот он, допустим, говорит, сравнение, там, разнообразие, т.т.т., этим методом нельзя работать. Но вот я не биолог, даже мне видно, что вот эти вещи определяют по числу накопленных нейтральных мутаций. Я, я уж не знаю, как его смогут размазать генетики именно, потому что ну, у него э, уровень действительно такой вот. Ну, я так понимаю, самое главное, он не специалист, и это видно в его каждой фразе, в принципе. Да, он, он химик вообще. Между прочим, помимо статей, у него еще и книг ну, много. И вот 29 ноября, то есть завтра, будет презентация его книги. Ну, подкаст увидит позже. Ее, естественно, рекомендует Задорнов и так далее. Так и называется она. Арийские народы на просторах Евразии. Ну, кстати говоря, по названию не поймешь, о чем там речь. Ну, на просторах Евразии. Ну, наверное, что-то про Индию. Ну, вообще, что-то есть такое психологическое трудное принимать то, что как бы принимается всеми. Вот знаете, когда говорят, что вот официальная наука, и здесь, конечно, это психологически очень сильно играет, потому что люди хотят знать какое-то что-то тайное, а не то, что и так всем известно. Плюс все вот подобные деятели, они играют но на национальных чувствах, особенно, почему стало это популярно вот последние десятилетия, из-за довольно сложной обстановки, людям нужны какие-то ориентиры, идеологии нет, религия далеко не всех удовлетворяет. И вот на таких чувствах национальное самосознание, там, желание прочувствовать гордость за свой народ и прочее, на этом выросла куча вот таких шарлатанов, куча таких фриков, которые огромными тиражами выпускают свои книги, продают их. Вот теперь на народные деньги, как сказано, снимают фильмы всякие про юриков и прочее. Человек хочет, да себя чувствовать частью чего-то великого. И вот ему дает, ты там не просто потомок каких-то там непонятных э, негров, которые вышли из Африки и вдруг стали белыми, ты не потомок каких-то там крестьян, э, которые прозебали в нищете на протяжении веков, ты на самом деле потомок великого народа. И вся история – это ложь. На самом деле были такие высокодуховные, развитые, прекрасные люди, но потом кто-то переписал историю и теперь тебя заставляет думать, что вот мы все говно. Вообще у Клесова есть такая фраза, может, любимая, ангажированные исследования, ангажированные исследователи. Вот в этой работе, где вот, вот статью про ми митохондриальный евро рассматривает, вот пишет, ниже будет показано, что... Эти заявления, аналогичные им, во многих сотнях академических статей не верны. Кстати говоря, наши якобы предки не только были высокодуховными, но также строили пирамиды. Громадные пирамиды, во много раз больше, чем египетские, в громадном количестве. Это я узнал, глядя на видео на YouTube, где человек смотрит на карты Google и что произошла зачистка информации про страну предков. Он фактически на Google картах высматривает на дне океана разные структуры, называет их искусственными, причем не очень понятно по каким параметрам. И говорит, что вот эти вот точки, которые там есть, вот это пирамиды. Вот видите, рядом выемки, это вот они отсюда брали материал. Вот видите, вот эти вот линии, вот это дороги, наверное, были, а может быть стены. И ни в коем случае, конечно же, вот эта пара линий не могла бы быть искусственной. Природа так не делает, говорит он. А дальше он берет карту Google там, за 2000 это была там карта Google за 2010, затем он берет карту Google за 2011 и показывает, что вот видите паразиты все стерли и показывает значит океанское дно, где ничего нет или меньше, гораздо всяких этих меньше рельефа показано. Причем я специально решил перепроверить это дело и специально поставил себе Google Earth, где можно ставить карты за разное время. Я прям посмотрел на то место в карте, где он показывал это. Он там смотрел рядом с Гренландией. Я не знаю, что там Арии жили, по его мнению, рядом с Гренландией. Ну, так или иначе. И он, значит, показывает вот этот вот участок. И я стал его смотреть за разные годы. Начиная с 2001, которые были доступны на Google Earth, я не увидел нигде, чтобы было гладко. Везде одинаковое дно совершенно. Я не нашел ни одного случая ни за 2010, ни за 2011, ни за 2001, чтобы такое было. Вообще я тут вот, понял Гренландию и сказал, жили они там или нет, но вот с точки зрения Клесова, ну у него вообще какая-то странная позиция, арии были везде, везде, Ев Ев Европа, Евразия, потом они с кем-то столкнулись, остались в какой-то узкой области, уже в небольшой области ну, территор территории, и уже оттуда пошел исход mm -hmm. на Ближний Восток и в Азию. Ну, если были только Арии, то с кем они тогда вообще столкнулись? Да, откуда вот эти другие взялись, интересно. Более совершенная цивилизация? Так нет, ведь самой совершенной Арии. Там еще был интересный комментарий к этому видео, где было сказано, что прежде чем кричать, что это бред, откройте Google карты и посмотрите, с какой высокой точностью и качеством снята береговая материковая и островная линия. И тут же через пару километров супермутное дно. Вам не кажется это странным? Ребят, вам не кажется странным? Нет. — Посмотрите, целиком, конечно, не обязательно. Видео сколько там, час-полтора идет? Видео идет очень долго, да, где-то час, и он вот просматривает все вот эти вот. Я не знаю, что он за карты смотрит. Там то ли какие-то некачественные карты, то ли где-то карта, где не до конца загрузилась, из изображение. Я, кстати, вот не в курсе, как конкретно делается картография дна, насколько я знаю, его нельзя со спутника увидеть. Нет, ну естественно, как-то по, по, по, с помощью спутника. Видя поверхность, знаю, определишь рельеф. И человек, наверное, надеется, что постоянно, там, не знаю, тысячи, десятки тысяч кораблей ходят по морю, делают эхолокацию. Ну, а рельеф-то дна тоже изменяется. То есть надо, надо будет это делать еще периодически все. Технические сложности очень высокие. Тут, в принципе, не так важно, как это делается. Интересно, вот. Его подача, он показывает вот какие-то эти бугорки на карте, говорит, вот видите, это пирамиды, очень много пирамид, смотрите, целая куча огромных пирамид построена, а вот вот эти ямы, ну, наверное, они потом сделали пруды или озера, вот, им же надо было откуда-то брать материал. И вот он, так говорит с такой уверенностью, то есть показывает вам этот бугорок и говорит, это точно пирамида, смотрите, это не могло быть так, люди не могли прийти из Африки, это очевидно так, ведь откуда у них появились голубые глаза, этого быть не может. Очевидно, и прочая подобная фигня. Смотри, может он когда грузил карту за один год, у него оплод да, не не да. произошел до конца, и просто, ну, как бы, разрешение да. меньше и размыто все. Оказалось. Ну, там он еще делает так, вот какие-то забавные вещи. Он, например, говорит, что ну вот смотрите, вот на этой карте вот много пирамид, а на этой карте ровное дно и никаких вообще никакого рельефа. А на самом деле там рельеф есть. Немножко другой и меньше, но он есть. И он такой показывает, ну, видите, рельефа нет. И там еще была такая интересная вещь, что он стал говорить, что вот видите, это пирамиды. И вот у наших предков, говорит он, есть железное правило, что для того, чтобы построить пирамиды, они должны были использовать материал, и всегда будут рядом ямки. И вот эти ямки, хотя вот если масштаб это взять, это громадные просто ямы. Не знаю, на... на я думаю, даже на несколько десятков километров. Но мы очень ну, очень большие это. И, значит, он говорит, что вот эти ямки, они используются для, для выемки материала из них, поэтому рядом со всеми этими пирамидками будут ямки, говорит он. А затем, если вы проматываете видео дальше, вы увидите, что он говорит, вот пирамиды, а рядом никаких ямок. А где ямки? Напомню, это все возле Гренландии, да, то есть, <смех> чудника, <смех> должна быть ямка, вот видите, я же, жив... вот она, вот она, вот, большая такая длинная, <смех> вдоль, вдоль всего Атлантического океана, называется <смех> Атлантических хребет. Самым лучшим, Но ком... нет, там было, там не так, Лучшим комментарием к этому видео была фраза, сильное видео заставляет задуматься, да, меня оно заставило задуматься о глубине человеческого идиотизма и безумия, в которое можно погрузиться. Не, ну, на самом деле, по-своему, когда я слушал это видео, мне было грустно, на самом деле, потому что человек очень агрессивен, он очень расстроен. На, на видео я, конечно, не могу залезть человеку в голову, да, но по видео кажется, что он искренне во все это верит и очень-очень расстраивается и говорит о том, что вот, ну вот Ай-яй-яй, как вот они, вот, мы не сдадимся, мы все равно будем там. И ты видишь, вот как человек нестройно мыслит, мягко говоря, как он подстраивает доказательства под себя, причем там, знаете, такие, такие вещи, например, он говорит, что, видите, они убрали все пирамиды, там все следы значит гипербореи, городов наших предков. Вот какую они работу проделали. И затем, минут через пять, он, например, говорит, а вот здесь они поленились убрать. Видите, остались дороги, видите, остались пирамиды. По идее, по-хорошему, человеку тоже был засомневаться, если он действительно ну, пытается разобраться. Секундочку. Они потратили столько сил на то, чтобы убрать вот это все и поленились убрать вот этот громадный участок. Но нет, он для себя просто подстраивает доказательства. Да, поленились. Просто поленились. Как же так? Он знает истину, а никто... Никто не верит. Не, ну почему? Там очень многие с ним согласны. Там такие дискуссии разворачиваются на ютубе. С клёсовщиной, ариями, славянами и прочим разобрались. Идем дальше. Тогда я предлагаю вам гомеопатию. Как вы относитесь к гомеопатии? Я недавно котиком покупала лекарства, и мне пытались продать капельки для котиков гомеопатические. Так что гомеопатия не стоит на месте. Она лечит не только людей, но и котов. А сейчас она будет лечить еще и океаны. Известный британский гомеопат Грейс Дасилва Хилл призвала всех гомеопатов мира 21 ноября 2014 года бросать гомеопатические средства в моря и океаны. И самим кидаться тут даже? Нет, в том-то и дело. Тем, кто живет вдали от морей и океанов, она посоветовала кидать гомеопатические средства в реки, а тем, у кого поблизости нет и рек, смывать их в унитаз. Правильно, правильно. Так и надо делать. Тем, у кого под рукой нет гомеопатического средства, Грейс предлагает взять в руку стакан воды и просто с ощущением любви и гармонии сказать название средства и вода запомнит энергию этого средства. Крысиный яд. Гомеопатическое лекарство, которое Грейс призывает бросать в реки моря океана, это лейтыцум, препарат, содержащий в несуществующих дозах бактерию сифилиса. Зачем они это делают? Все дело в том, что ей пришла в голову гениальная идея. Она решила излечить океаны мира. И надеется, что объединение сил всех гомеопатов поможет в этом. Текстовое обращение к гомеопатическому сообществу есть в сети, и это потрясающее письмо, которое демонстрирует во всей корсе просто удивительную способность нашего мозга всерьез заниматься чепухой. А это реально новость или это шутка? Это реальная новость. Этот день уже, как ясно, прошел, так что уже более недели наши океаны излечились, не знаю от чего. На самом деле очаровательно, я, я конечно, присоединяюсь к позиции Ильи. Забудьте про реки. Рекам уже не поможешь, спасите унитаз. Кстати, вот гомеопаты, которые в Африке лечат от эболы, они добились того, чего можно добиться лечением гомеопатии – смерти пациентов. А своей Но смерти своей они еще не, добились? не добились, кстати. Не, они вот... Их прогоняли, не разрешая подходить к больным. И в результате прогнали, и вроде как ни один из них не заразился. Но одна из гомеопатических организаций, по-моему, в Великобритании проводила какую-то конференцию. И их попросили там сказать, задали вопрос в Твиттере. Им, а вы вообще говоря собираетесь сказать своим сотрудникам и, так сказать, своим коллегам, чтобы они прекратили заниматься этими вещами? И эта значит, организация вроде как сказала, что да, нечего говорить про Эболу, И вообще как бы гомеопатия, она должна действовать руку об руку с конвенциальной, как сказать, конвенциональной медициной, короче, с работающей медициной, хотя это утверждение все равно… Не с ней, а как? То есть, как дополнительная медицина? Вроде, что-то такого. В общем, там формулировка какая-то такая, я сейчас не цитирую, не помню, но там было из разряда того, что «ну, мы все вместе за одно дело боремся». Утверждение очень осторожное из разряда того, что «да-да-да-да-да, мы не будем браться за Эболу, но мы не отступаем», типа такого. То есть они возьмутся за Эболу тогда, когда уже от болы появится нормальное лекарство? Нет, они скажут так, когда эпидемия окончательно затихнет, они скажут, ну вот видите, наши методы сработали. <laughs> Это все потому, что мы пописали капельками в океан. Ну я думаю, что какой подкаст по скептицизму без ГМО? Да, у нас было за две недели много новостей такого мракобесного характера, так что надо новостей дать и позитивных. В США Министерство сельского хозяйства одобрило innate, генетически модифицированный картофель. Innate, со слов разработчика, означает это innate природный, со слов разработчика название было выбрано таким, потому что когда этот картофель создавали, не использовались, так скажем, чужеродные гены. То есть, когда в помидор условно добавляют ген, ген камбола, вот это, вот это люди многие критикуют. А там картофель улучшали с помощью свойств, которые есть у других видов картофеля. Значит, какие у него преимущества? Во-первых, он... Вот, вот, вот, это важно. Свойства они для потребителя. То есть раньше, когда генетически модифицированный картофель делали, его, допустим, в New Leaf, у нью у мансанта, защита от жука колорадского, то есть это на производителя. А там вот свойства. Картофель он, когда его режешь, не коричневеет. То есть там заблокировали какой-то ген, который выделяет какой-то фермент, а он взаимодействует с воздухом, вот у вас картофель коричневеет. Его убрали. Потом там защита своеобразная от повреждений. То есть, когда у вас картофель бьется где-нибудь, он потом коричневеет, как говорят. Вот у него это свойство тоже сильно уменьшено. Там также заблокировали гены, которые отвечают за ряд сахаров и аспарагин. И при жарке не получается акриламида, который вот, считается, считается, что он способен вызывать рак. Но на самом деле некоторые исследования на мышах показывают, да, приводят, но исследования на людях, которые проводили, говорят, нет, не можем найти никакой связи. Но это все равно один из таких плюсов. То есть, как можно сказать, свои гены, такие свойства для потребителя, поэтому производители, когда этот вид разрабатывали, они как бы надеялись, что потребитель будет более благосклонен. Но на самом деле Макдональдс уже... Вот сказала, мы не будем использовать картофель. То есть первый такой же удар сразу. Ну, им на самом деле картофеля много надо. Потребитель такой хороший. И как дальше дело будет развиваться, неясно. Потому что тот же нелив от Monsanto, ну, Monsanto пришлось вообще с рынка уйти потом. Никто, никто не хотел брать картофель этот. Эту проблему встречали многие-многие другие виды. Золотой рис, например. Или лосось генетически модифицированный, которые так и не дошли до потребителя. Да, это, конечно, очень жалко, потому что ну, технологию реально зарубают на корню вот за счет просто вот этой вот ненаучной истерии. А я перекусил бы этим всем. Это, возможно, обошлось бы дешевле, можно было бы накормить. Нет, ну там, там смотри, почет уже сделан, значит, вот этот картофель, ну если вот в США заместить, который сейчас используют, 400 миллионов фунтов, ну, то есть, 10 миллионов килограмм, не знаю, могу сейчас уметь, считаю, ошибиться. Ну, то есть, такая вполне себе сумма выйдет, если пересчитать в доллары. 69-й выпуск подкаста «Скептик» был проспонсирован компанией «Синплот» производителем картофеля «Энэйт». Покупайте себе и друзьям. И сейчас мы поговорим с вами про Бермудский треугольник. От берегов Гренландии прогуляемся в более теплые края. От Флориды к Бермудским островам, далее к Порто-Рико и назад к Флориде через Багамы. Этот район, условно вот заключенный в вот этот треугольник, собственно, и называют тем самым Бермудским треугольником. Или, как принято его называть в англоязычном пространстве, Дьявольский треугольник. Что это за место? Это место, куда попадают корабли и самолеты, с ними теряется связь. И они проваливаются куда-то в Червоточину, где их хватают инопланетяне, которые на самом деле являются потомками Атлантов, и они создают магнитную аномалию, которая искривляет пространство и э, затягивает людей в другое время. Все началось с так называемого флайт Нантин, то есть полет 19-го звена Учебный полет истребители Авенджеров под командованием лейтенанта Тейлора. Полет шел нормально, но вдруг по радиосвязи пилоты начали передавать данные о том, что у них начались проблемы с навигацией. Они забудились, вот, просто говоря, заблудились, пытались найти там то ли обратный путь, то ли повернуть в сторону Флориды, чтобы долететь уже куда-нибудь. Ну, через какое-то время связь прервалась, и все, они исчезли. За ними были высланы э, два самолета Мартин Маринер, это такие, как их называют, летающая лодка. Один из них тоже погиб, исчез. Ну и, собственно, все. Никто тогда не говорил ни о какой мистике, ни о каких-то паранормальных вещах. Никто не упоминал об этом но ну, еще около 20 лет, пока в журнале фантастики "Аргоси" некто Винсент Гэдис написал свой смертельный Бермудский треугольник. Так впервые появилось упоминание вообще об этом феномене. Но как-то тоже никто особо не обратил внимания. Ну, написали о чем-то и все. Но в 1974 году писатель Чарльз Берлиц опубликовал свою книгу ⁇ Бермонский треугольник ⁇ которая вышла большим тиражом. С тех пор и пошла вот эта слава об этом загадочном месте. В своей книге Берлиц описывал эти события. Он начал рассказывать о переговорах. Пилотов, о том, как там все на самом деле было загадочно и непонятно, о том, что вот они видели какие-то непонятные белые воды, о том, что видели то ли каких-то существ, или еще что там очень много чего было на эту тему, что с радостью подхватили последователи New Age, которые как раз зародилась в те времена. Но вслед за этим... Лоуренс Дэвид Кушен написал книгу «Загадка Бермудского треугольника. Разгадана», где раскритиковал Берлица. Если вкратце, то он говорил о том, что вот большая часть того, что он написал, это его выдумки. фантазии где-то подтягивание за уши буквально каких-то фактов, которых, которые можно трактовать как удобно, вот. а где-то просто откровенная ложь. Но, как часто бывает, Сенсацию подхватывают, а какой-то скептический материал, в принципе, проходит довольно тихо и незаметно. И вот уже на протяжении, сколько получается, 40 лет с лишним мы слышим истории о Бермудском треугольнике, есть фильмы об этом, часто в каких-то фантастических сериалах упоминают, и целая куча существует всяких паранормальных объяснений. Того, что там может происходить. да Но ну, начиная от деятельности инопланетян, конечно, обязательно сюда приплетают Атлантиду, так как почему-то многие думают, что вот Атлантида находилась как раз в том районе, и выжившие потомки Атлантов таким образом то ли пополняют популяцию свою, то ли просто из вредности портит людям жизнь. Кто-то говорит про магнитные аномалии, про разлом во времени, про излучение кварцев, все что угодно. Можем сейчас на ходу выдумать какую-нибудь свою гипотезу. Хотите? Да, давай. Началось все со Соловяна-Ареев когда они два миллиарда лет назад прилетели, они вынуждены были где-то прятать свои космические корабли, потому что, кстати, не знаю почему, я мог бы сказать, что потому что человечество было еще к этому не готово, но это странно, потому что если они породили человечество, они уже были готовы, ну, неважно, по каким-то причинам, чтобы, видимо, спастись масонов, они спрятали не, воду. Не, не, не. У меня есть очень убедительная гипотеза, они хотели быть наедине с природой, они отказались от технологий. Ну, То есть хорошо. надо вести простой образ жизни, там, земледелия всякие такие вещи. Ладно, продано. Да, они хотели быть а, едины с первыми эукариотами, которые как раз появлялись в это время. Так вот, они спрятали корабли там, причем тогда это, наверное, еще не было морем, да, скорее всего, там была суша, а потом все это затопило, и теперь эти корабли... Внезапно включились, ну, как знаете, Фила, который сейчас дремлет на комете, ждет своего часа, когда снова покажется Солнце с его стороны, так и они в какой-то момент из-за движения тектонических плед эти корабли включились, начали излучать особую энергию, и таким образом сбивают с толку всякие приборы навигации, и из-за этого корабли и самолеты гибнут. Илья, когда выходит твоя новая книга? Вернемся к лейтенанту Тейлору и его мстителям. По официальной версии все случилось там из-за сложных условий, то ли из-за самодеятельности Тейлора, потому что говорят, что он хоть и был хорошим пилотом. Иногда, ну можно сказать, выходил из-под контроля, принимал какие-то собственные решения, не слушал командования. Вот. По другой версии, виноваты все-таки были диспетчера, потому что он передавал данные о том, где они находятся, он хотел а, выбрать один курс, а они настаивали на том, чтобы он шел по-другому. А, Кто-то, а, опять же, выдвигает версию, что его пилоты не имели достаточного опыта ну то есть в принципе какая бы из версий не была э, верной они все нормально объясняют что там и как происходило по большому счету для нас сейчас не так важно э, по вине Тейлора произошла катастрофа или там диспетчер неправильно направил может быть они не рассчитали топлива паранормальных объяснений, в принципе, не требуется. Интересно то, что вслед за ним высланы, как я уже говорил, были два самолета, и вот борт номер 49 исчез в тот же день вместе со всем экипажем. Ну, так как это место достаточно все-таки загружено, то есть это не где-то посреди там серо-ледовитого океана, а место, где судоходство достаточно развито, с каких-то кораблей видели столб огня. И предположительно, собственно, этот борт номер 49 взорвался. И указывают на то, что это из-за проблем с конструкцией. Пары топлива попадали в кабину, и от малейшей искры просто самолет мог взорваться. Так что здесь опять ничего особенно загадочного нет. Интересно, кстати, что помимо вот паранормального объяснения, есть еще какая-то целая шпионская история, по которой выходит, что на самом деле Авенджеры не исчезли, что они направлялись на боевое задание с целью уничтожить бразильское судно Рамона, которое перевозило боеприпасы для повстанцев из коммунистического лагеря. Да. А, так как в тот день это Рамона тоже исчезло. И либо их всех похитили инопланетяне либо Авенджеры выполнили задание и как в какой то из статист, которые я читал было сказано что потом собственно вот этот э, самолет мартин маринар подобрал их и все кончилось для них хорошо но шпионские истории это уже немножко из другого разряда но собственно что касается статистики то есть э, вот это, основная эта легенда в том, что в Бермудском треугольнике пропадает больше всего воздушных и морских судов. Но на самом деле это не так. И береговая охрана США, и страховой рынок Lloyd, и просто разные данные говорят о том, что в этом месте происходит катастроф не больше, чем где-либо еще. Там не очень, правда, хорошие условия для судоходства. Ну, из-за того, что шторма бывают, да, встречаются мелководья, еще какие-то такие обычные вещи, которые встречаются много где в океане. Но там происходит ничуть не больше. Кроме того, Всемирный фонд дикой природы проводил исследования самых проблемных для кораблей мест планеты. Они это делали под углом того, что крушения, как правило, оказывают влияние на природу, и поэтому им нужна была вот эта вот статистика. Так вот, в этой статистике самых проблемных мест Бермудского треугольника даже рядом нет, зато там есть Коралловый треугольник. Коралловый треугольник – это западный Тихий океан, включает в себя воды Индонезии, Малайзии, Филиппин, Папуа-Новой Гвинеи, Восточного Тимора и Соломоновых островов. Это ж кажется ну, практически там же, просто с другой стороны континента, да? Ну да, можно так сказать. Назван треугольник коралловым как раз за ошеломляющее количество кораллов, которые там водятся, более 600 видов коралловых полипов. На самом деле, также это место является родиной 6 из 7 существующих видов морских черепах и более двух 2000 видов рыб. С 1999 года в этом месте произошло 293 ЧП, связанных с кораблями. Я не понял из исследования, речь идет именно о крушениях или просто о каких-то вещах. Но там, скорее всего, обо всех ЧП, потому что упоминались э, севшие на мель корабли. Так что я думаю, что статистика по Бермудскому треугольнику, скорее всего, это просто художественная выдумка. Бермудский треугольник в этом плане ничем не отличается от каких-то еще этих мнимых аномальных зон и каких-то там ну тех же неизвестных животных или еще чего-то такого, этим местам да, или существам приписывают э, либо то, чего не происходило, либо то, что происходило в других местах, но их привязывают. То есть, э, когда говорят о Бермудском треугольнике, порой говорят о кораблекрушении, которое технически было вне этого треугольника. Где-то, может быть, поблизости, может быть, э, далеко, но каким-то образом притягивает Туда это. Берлис, например, в своей книге упоминал о крушении каких-то японских кораблей, а когда исследователи покопались, оказалось, что это были не какие-то там корабли, а рыбацкие лодки, которые вообще-то в океане очень часто гибнут, и в этом нет ничего удивительного. Ну, то есть, получается, за счет приписывания каких-то других событий увеличивается статистика, она получается мнимой. Да, мнимая статистика и ну, подтасовка, и фальсификация откровенная. К сожалению, в интернете, как ни странно, очень трудно было найти внятную информацию вообще насчет статистики и всего, что связано с Бермудским треугольником. Зато было много сайтов эзотерических и там связанных с НЛО. Но я намеренно не стал ничего оттуда вам приводить, потому что эту фигню я могу выдумать на ходу сам. Если вам интересно, можете почитать Лоренса Давида Куше, книга «Тайна Бермудского треугольника. Разгадана». А также о Бермудском треугольнике в в книге «Энциклопендия заблуждений. Собрание невероятных фактов. Удивительных открытий. Опасных поверий» пишет Роберт Кэррол. Думаю, тоже стоит ознакомиться. Ну что ж, оставляем позади Бермудский треугольник и переходим к Московской области. Недавно произошла такая вещь. Под эгидой губернатора Московской области проводится обширный грантовый конкурс нашей Подмосковье», который имеет преимущество социальную направленность. В этом конкурсе могут принять, в принципе, все жители области. И как раз 12 ноября были опубликованы списки из нескольких сотен победителей. Так вот, выяснилось, что среди победителей есть проекта, заглавленный «Лекарства для оптимизации функционирования генома человека, позволяющего лечить диабет первого типа у детей», остановку кроветворения, рак разной локации и многие другие болезни. В проекте речь идет о разработанной автором секретной панацеи от рака и других заболеваний. Сейчас я вам зачитаю абзац из этого проекта. Известно, что организм человека может справиться с раковой ополхолью, в скобочках АИС Лженицын, Порфирий Иванов, хотя доля таких больных не более 1%. Это свидетельствует о больших возможностях генома организма человека по самоизлечению, которые не используют практическая медицина. Раковая опухоль развивается не тогда, когда есть какое-то воздействие, вызывающее мутацию клетки в раковую клетку. К 50-летнему возрасту каждый, почти каждый организм человека имел проблемы с раковыми клетками, которые он успешно решал и без побочных эффектов. Раковая опухоль развивается тогда, когда по различным причинам, в основном изострение организма, не срабатывает природно-универсальный механизм удаления раковой опухоли из организма любой локации. Вещество А. Гарантированно активирует ген-переключатель, который запускает этот природный механизм, что позволяет вылечить рак разной локализации и многие другие болезни. В результате комиссия по борьбе с женаукой отреагировала на это событие и попросила двух докторов биологических наук прокомментировать эту ситуацию. Можно почитать мы, ссылку оставим в материалах к подкасту их комментарий. Я только зачитаю частично. Доктор биологических наук Боринская пишет, что многообещающее заявление автора проекта о возможности вылечить рак разной локализации и многие другие болезни. Веществом А заведомо невыполнимо. По всему тексту проекта, пишет она, рассыпана утверждение, показывающие, что автор проекта не имеет квалификации, необходимой для проектирования и реализации подобных разработок. Так, например, в описании проекта утверждается, что раковая опухоль развивается тогда, когда не срабатывает природный универсальный механизм удаления ракового организма, мы с вами это прочитали, а предлагаемое автором вещество А вроде как гарантированно активирует ген приключатель Во-первых, не существует универсального механизма удаления раковой опухоли. Во-вторых, в геноме человека нет единственного генопереключателя, на который можно было бы воздействовать. Рак – заболевание генетически гетерогенное, то есть в развитие разных форм рака вовлечено множество разных генов. Тем более, нет единого генопереключателя одновременно для рака и других болезней. В-третьих, в проекте нет никаких сведений о воздействии вещества А, на чей бы то ни был организм, которые позволили бы хотя бы предположить, что это вещество имеет биологическую активность. Ничего, кроме голых обещаний автора, не обладающего никакими признаками квалифицированного исследователя. Доктор биологических наук Алексей Москалев пишет, что автор отсылает вместо научных источников к писателю Солженицыну и народному свидетелю Порфирию Иванову. Мне, честно говоря, тоже очень понравилось. Заявитель не владея специальной терминологией. Достаточно упомянуть расплывчатое представление автора проекта о широкой группе опухолевых заболеваний, которые для него сливаются в одно слово «рак». Как полагает заявитель, этиология всевозможных опухолевых заболеваний, диабета первого типа кровотечения и многого другого одна и та же, поэтому подтверждена лечению неким, поэтому подвержена лечению неким одним веществом А, которое позволит всех вылечить за две-три недели. Но и дальше он пишет тоже, что мне очень понравилось, что этот товарищ обещает, что в течение 12-15 месяцев он проведет доклинические исследования, теперь внимание, эффективности препарата, результатом которого будет получение отчета о нетоксичности и лечении рака разной локализации диабета первого типа у детей забывая при этом об этом, пишет доктор биологических наук Москалев, что доклинические испытания проводятся на модельных животных, крысах, кроликах, а не на детях. Такой товарищ, и он реально выиграл. Ну, на самом деле, эксперты сказали все, что надо, ну, помимо того, что в самом начале, вот он Обещает лечение рака диабета, прочих-прочих заболеваний, но ну, это сразу явный маркер на псевдомедицину, ну, универсальное лекарство. И, конечно, вот эта отсылка к Парфирию, к известному маржу, то есть он каким-то таким интересным образом соединил фольклор с генетикой получается. Ну, он тут, я так понимаю, привел Парфирия Иванова как пример человека, который излечился от раковой опухоли. Я слабо знаком с биографией Парфирия Иванова, но. Уверен, что он не использовал никакие генетические переключатели. Ну да. Ну и, кстати, вот это важное замечание о том, что канцер, рак, это ну, не какое-то одно -то универсальное заболевание, а по многим-многим причинам может возникать. Вот рак, рак легких, там, как минимум 4 разновидности есть по разным причинам, которые возникают. <говорит> да. То есть, смотрите, рак столь многообразен что они, разные виды рака, различаются между собой так же сильно, как э, любой из этих раков и э, диабет. То есть, все это собрано в одну кучу, причины совершенно разные, механизмы этих заболеваний совершенно разные, локализация совершенно разная. И не то, что одного переключателя, я, я даже думаю, и десятка переключателей нет универсальных. То есть, откровенная лженаука… Он вначале обещает, значит, не обещает, утверждает, что вот есть метод, который позволит добиться каких-то результатов. И в самом конце, вот, как, как второго эксперта, как звали, Москалёв, вот, делает выдержку, где автор утверждает, что надо провести доклинические испытания. То есть, у него нет никаких результатов на руках, вот, нет, а, он, а он уже раздает обещания. Ноль публикаций, и он просит всего лишь 123 миллиона рублей. А всего нет. лишь 123? 23. А какая вообще информация есть об авторе, образовании, хоть что-нибудь? там? Вот, Судя по тому, что я слышал, в голове там полное кукарику а в комиссии реально люди, которые услышали какие-то слова умные, геном, не переключать или все, точно давайте ему дадим денег. Образование почти выше, наверное, какой бы ПТУ номер 8. <связь> Нет, да, и там на самом деле можно почитать про него, там образование указано, неважно, какое у него образование, явно не по специальности, конечно, но даже если у человека высшее образование, не знаю, там, по физике, и он собирается заниматься геномом человека, это ни о чем не говорит, тем более, когда он выдает такие вещи. Ну, и в конце концов, несмотря на то, что я согласен с тем, что подавляющее большинство Лжеученых занимаются чем-то не по своей специальности. Есть, к примеру, и тех, которые занимаются лженаукой по своей специальности. Их мало, но они есть. И причем опять же, вот это, этот зловонный запах New Age, э, которым сквозит э, вот его доклад, э, в человеческом организме есть специальный механизм избавления от раковой опухоли. Откуда он это взял? С чего он вообще взял, что какие-то такие механизмы есть? Это тоже какой-то своеобразный фольклор. Я не знаю, откуда он пришёл. О том, что вот есть у людей сверхспособности, которые... Скрыто. мы должны дать. их развить. Да, мы дать. их должны пробудить, развить и так далее. Ну, друзья, я предлагаю на этой замечательной ноте завершить наш выпуск подкаста, но дать вам один совет. Если вы когда-либо будете в комиссии, которая выдает подобные гранты... Не выдавайте гранты подобным Можно. уже ученым. А я хотел обратиться к тем, кто организует вот эти конкурсы, вот эти гранты, чтобы они приглашали в комиссию скептиков, а желательные ученых из профильных областей. Возьмите Валеру в комиссию. Спасибо, что были с нами. Мойте руки. И сушите их дайсоном. Заходите на наш сайт skepticsociety.ru, слушайте этот подкаст, предыдущие и обязательно слушайте и смотрите все наши другие проекты. Share, лайк, like, ретвит. Кстати говоря, по поводу сайта, это очень правильно замечено. Я хочу просто сказать, что мне уже несколько раз писали и говорили, скажите, вот вы обещали, там, что вы оставите ссылки после своего подкаста. А где где эти ссылки? И люди, видимо, смотрят на каких-то других ресурсах. У нас есть сайт. На этом сайте мне тоже задавали вопрос, а где у вас там подкасты? В главном меню написано «Подкасты». Просто в главном меню, которое видно везде, жмете «Подкасты», там будет два подкаста. Подкаст «Скептик», подкаст «Дельфинари». Заходите в какой-то из них, и там будет перечисление всех, выпусков с материалами. Вы жмете на кнопку «Материалы», там перечислены все совершенно все ссылки, которые мы обещаем. Более того, по странице вы можете делать поиск Ctrl+F F», в браузерах, по-моему, сейчас всех уже работает, и вводите какое-нибудь слово, и можете посмотреть, обсуждали мы эту тему или нет. Очень удобно, очень быстро посмотреть. Так что пользуйтесь.